Товарищи генералы, адмиралы, товарищи офицеры, сегодня на ежегодном совещании в Министерстве обороны мы подводим итоги работы за последний период и намечаем меры по дальнейшей модернизации вооруженных сил. Сразу отмечу, что по основным показателям достигнуты неплохие результаты, а по ряду направлений сделаны и качественно новые шаги. Возобновилась на постоянной основе боевое дежурства стратегической авиации. В ходе учения были усовершенствованы способы применения группировок армии и флота на различных направлениях. Более интенсивной велась оперативная и боевая протоколка. В хорошем темпе. Развивалось и наше сотрудничество с союзниками, прежде всего по линии Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. В августе этого года на полигоне Чебаркуле был на деле показан и возрастающий оборонный потенциал стран ШОС. Вместе с тем, достигнутые успехи не отменяют необходимости и дальше наращивать работу на всех основных направлениях военного строительства. Вы знаете, что обстановка в ряде регионов мира продолжает оставаться нестабильной. Серьезную угрозу по-прежнему представляют террористические и экстремистские группы, а также горячие точки, расположенные вблизи российских границ. Мы видим, что в нарушении ранее достигнутых договоренности рядом, рядом с нашими границами наращиваются военные ресурсы отдельных государств и стран-членов Альянса НАТО. При этом российские предложения, например, о создании единой системы противоракетной обороны с равным хочу подчеркнуть, с равным доступом к ее управлению всех участников, пока останется, к сожалению, без ответа. Разумеется, мы не можем позволить себе оставаться безучастными к очевидному накачиванию мускулов. Одной из адекватных мер стало приостановление участия Российской Федерации в договоре об обычных вооруженных судах в Европы. Подчеркну, это вынужденное и необходимое нее. В одностороннем порядке мы ничего исполнять не будем. Наши партнеры по договору не ратифицировали адаптированную версию. Никто этого не сделал. А некоторые даже не подписали. Хорошее кино получается. Что же, мы уже не в порядке будем дальше делать. Гадание. Как только наши партнеры присоединятся к адаптированной версии договора, а главное будут ее исполнять, Россия рассмотрит возможность возобновить выполнение своих обязательств. Но а, тут, вечно мы в этом состоянии тоже пребывать не можем. Мы не будем ждать. Неизвестно сколько времени. Мы понимаем, что отдельными, пусть даже очень серьезными решениями в отделе совершенствования оборонного потенциала страны не обойтись. Не обойтись отдельными решениями и в обеспечении безопасности Российской Федерации. Главные гарантии безопасности России остаются мобильные, оснащенные по последнему слову техники вооруженные силы страны. Только их действительно высокий современный уровень может надежно обеспечить обороноспособность России, защитить ее от потенциальных угроз. Одной из важнейших задач остается повышение боеготовности стратегических ядерных сил. Они должны быть в состоянии нанести быстрый, адекватный ответ любому ответствию. В свою очередь силам общего назначения предстоит искать новые формы нейтрализации угроз безопасности России на ранних стадиях. Необходимо продолжить работу по техническому переоружению армии и флота. Как вы знаете, государственной программой вооружений до 2015 года на эти цели планируется выделить значительные средства. Акцент в ней будет сделан на новые эффективные системы вооружений и техники. Еще одно ключевое направление это планомерное кадровое укрепление армии и флота. И успех здесь во многом зависит от модернизации системы военного образования. Необходимо оптимизировать сеть военных вузов, создать крупные учебно-научные центры. Наша обязанность сохранить, конечно, лучшие традиции отечественной системы подготовки, перенимая при этом самый передовой зарубежный опыт в военном образовании. Отмечу также, что программа реформирования военного образования должна быть увязана с мерами национального проекта образования. Это позволит поставить в строй новые высокопрофессиональные кадры. И в целом повысит конкурентоспособность отечественной военной науки, отечественных военных учебных заведений. И, наконец, нельзя забывать о повышении престижи военных, укреплении дисциплины и морального духа в войсках. Напомню, что на днях мы подписали указ о введении здесь с 1 января 2008 года новых общего уставов них четко определен статус военнослужащих и впервые ее воспроизведена конституционная норма о том, что никто не вправе ограничивать их в правах и свободах, гарантированных основным законом страны. Отдельно остановлюсь на развитии системы социального обеспечения. Как вы знаете, с 1 декабря 2007 года зарплата военнослужащих повысится на 15%, с 1 сентября 2008 года еще на 15%. И эта политика будет продолжаться. Не думаю, что этого достаточно, кстати говоря, с учетом того, что инфляция у нас растет. Кроме того, 18 октября был издан указ о погашении военным пенсионерам задолженности, возникшей в период с 1 января 1995 года по 28 февраля 1998 года. Его цель – устранить несправедливость, когда в середине 90-х годов денежное удовольствие военнослужащих выросло, а военные пенсии, под надуманным, например, остались без изменений. Обустроенный тыл – важнейший фактор повышения боеспособности армии и флота, укрепления престижа воинской службы. И мы намерены и впредь уделять серьезное внимание социальным и жилищным проблемам военнослужащих. За последние полтора года число очередников в армии снизилось почти на 18%. Цифра, еще раз, дисквартирных очень большая – 130 и Тысяч. Только в рамках программы дополнительного обеспечения, Это 15, из 15 15, 15 15 миллиардов, уже выделено более 13 тысяч квартир. программа идет успешно, совершается. Сейчас важно взять новые рубежи, обеспечить военнослужащих постоянным жильем, как мы и договаривались, и обещали, к 10 году, а служебным к 12 году. И качественное строительство, вот мы с Обязательно, только что обсуждали этот вопрос. Нужно менять стандарты. Особенно в таких регионах, где мы э, заинтересованы, что будет дляставлено. Конечно, на повестке дня остается развитие механизмов накопительной ипотечной системы. Вновь повторю, начиная с 2008 года, эта система должна внедряться повсеместно, а не в виде отдельных так называемых пилотных проектов. Уважаемые коллеги, в модернизации армии и флота ваша роль, роль командного состава, исключительно велика. Вы должны действовать на отдельных участках грамотно, ответственно и оперативно. Тем самым содействовать строительству действительно современных и боеспособных вооруженных сил. Я хочу всех вас поблагодарить за службу и рассчитываю, что и впредь вы будете достойно выполнять стоящие перед вами задачи. Спасибо.